Но не спешите уходить из компаний. Сделайте для них что-нибудь значимое. Например, это может быть видео. И не просто видео, а такое, что действительно может помочь не только им, но и вам.